Так, ребят, всем привет-привет! Так, что тут у нас? Давайте протестируем, как меня видно, как меня слышно. Поставьте по 10 системе, тот, кто начинает смотреть. Так, я вижу, что видео запустилось. Звуки, картинка тоже есть, народ прибавляет. Вижу лайк, отлично Проблемы с интернет-соединением а, но ну, это, скорее всего, с вашей стороны проблемы с интернет-соединением Потому что ну, вот, есть десяточка, до 100% Вообще, по сути, а, трансляции в ВКонтакте еще не совершенны а, к сожалению И в особенности для пользователей Украины, так как там ВКонтакт блокирует и трансляцию вообще затруднительно смотреть, у нас-то еще это более-менее. И то как бы немножко с косяками, и радует тем, что вообще появился и э, можно им пользоваться, так сказать, и общаться с народом. Uh, так, ребят, смотрю, очень много лиц, которые, которые мне неизвестны. Скорее всего, я тоже неизвестен, но как бы эта трансляция для тех, кому я известен, поэтому извиняйте, если буду не по теме, и если вы ждете от меня чего-то, чего я не жду, да ты и сам представься. Да меня Виктор Бандалетом зовут, и если вы у меня в друзьях, значит... То есть, если вы видите эту трансляцию, поэтому как бы вы у меня в друзьях. Почему вы у меня в друзьях? Это уже второй вопрос. Я вообще являюсь предпринимателем, да, то есть, я являюсь основателем закрытого сообщества номер один предпринимателей домашнего бизнеса, Business Chance Pro. Вот, по сути, в это время, в это время у меня должна проходить трансляция в своем именно рубрика «Вопросы и ответы», 11 выпуск, но так как не собралось определенное количество вопросов, обычно я разбираю пять вопросов волнующих моих клиентов и партнеров по кухне, так сказать. И поэтому я решил провести на своей страничке трансляцию, я этого давно не делал. Вот, поэтому... И сегодня я хочу поговорить об аффирмациях и оформациях, и в чем их разница. Это, по сути, важно будет для тех, кто занимается саморазвитием, это для тех, по сути, кто личностно постоянно растет, на каких-то тренингах по личностному росту присутствует. Возможно, вы часто, не часто, возможно, в своей жизни вы встречали такие фильмы, как «Секрет», возможно, читали книги «Секрет», «Сила» еще называется. Вообще, очень много таких направлений, где рассказываться о силе нашего подсознания. И сегодня я как бы хочу затронуть эту важную тему, потому что многие знают, например, об аффирмациях. Это определенные такие установки, да, то есть которые, благодаря которым человек начинает позитивнее смотреть на этот мир. Например, знаете, вот в книгах, либо в фильмах, пытаются нам донести ту информацию, чтобы мы к чему хотим прийти, мы это проговорили фразы в том, что мы это уже имеем, да, то есть мы в этом уже находимся, например, если взять, вы начали какой-то стартап, либо вы начали какой-то бизнес, да, то есть и аффирмация для успеха, либо аффирмация для денег заключается в том, чтобы вы говорили, что у меня денег очень много, да, то есть либо... Uh, у меня очень много друзей, и я очень счастлив, да, то есть в особенности это касается тех людей, у которых проблемы с самооценкой, проблемы с окружением, вообще, когда у вас есть проблема, которая мешает вашей жизни и вашему развитию, это можно перевести в аффирмацию, которая вам будет помогать развиваться, поэтому я рекомендую просто, если вы с этим впервые как-то встретились, почитайте книги, почитайте, например, вот «Секрет фильм», вот этот однажды фильм, когда я еще учился в колледже, капец как нашумел, да, то есть это было уже, дай бог, практически скоро будет лет десять уже, ну, прошло так, или ну, сколько, 9 лет так точно прошло, как я в колледж поступал, и вот на первом-втором курсе появился этот фильм, где просто рассказывалось о том, что наши мысли материальны, да, то есть и то, о чем мы думаем, то мы и притягиваем в свою жизнь. Поэтому это на самом деле очень важно, и в один определенный момент это очень сильно поменяло мою жизнь, изменило мою жизнь, повлияло на мой рост, поменяло мои убеждения, поменяло мои решения в жизни. И поэтому, если у вас есть какая-то проблема, например, вас недооценивают, да, либо вас не уважают в обществе, либо вы начали какой-то стартап, либо вы начали заниматься предпринимательской деятельностью, и у вас не так гладко, как хотелось бы. И вот вывод то, что якобы в вашем мозгу закоренилось как проблема, да, то есть не зря говорят э, успешные люди и лидеры, что нужно концентрироваться не на проблеме, а на решении проблемы. И позитивное мышление, позитивный настрой на этот лад уже делает шаг вперед. И поэтому вот берете проблему, например, у вас проблема с окружением. Вы ее переделаете в аффирмацию, и вы это отображаете не в прошедшем времени, не в будущем, а как будто вы уже в ней. И вы, например, оглашаете, как я и сказал, у вас, например, проблема с окружением. Вы говорите, что э, мое окружение меня очень сильно радует, у меня там успешное окружение, которое заставляет меня постоянно расти. Да? То есть, в такой положительной форме, в которой которая у вас уже якобы присутствует, тем самым вы формируете свой мозг на совсем другой лад, да, то есть, совсем по-другому мыслить. Но есть, вот я, кстати, сам удивился, есть аформации. Я рекомендую, кстати, автора Сент-Джон-Ноа, то есть, ну, такое стрёмное американское имя, Сент Джон Ноа Ной может еще Ной может как-то в Яндексе написать и вот там найдите его книгу скорее всего на русском найдете там есть 7 секретов uh, успешных uh, людей ну вот есть еще про аформации да то есть аформации афф не аффирмация аформации это та техника, которая усиливает аффирмации, это еще больше заставляет наш мозг трансформироваться и начинает думать, докапываться до того, чтобы наше подсознание начало заставлять думать, что мы являемся, например, лидерами, что мы являемся способными достичь успеха, что мы способны достичь какого-то результата в своей жизни. И поэтому... В чем заключается вообще аформация? Прикольно, народ присоединяется, какой-то народ уходит, какой-то присоединяется. Рад видеть на моей трансляции уже более тех людей, которые у меня обучались, которых я постоянно вижу. Это меня радует. Можете, ребят, восклицательные знаки поставить, чтобы меня тоже рад видеть. Добрый вечер, Роберт. Поэтому аформация. В чем, в чем фишка аформации? Блин, возможно, будет отсвечивать, но в любом случае пытайтесь как-то воспринимать на слух как-то присматриваться а, Представьте, вот есть аффирмация Я сильный лидер да? То есть, возможно, вы недооцениваете себя Вот, возможно, вы начали карьеру В предпринимательстве сетевого бизнеса В интернет-бизнесе, в партнерском бизнесе И в любом другом направлении Возможно, вы карьерист и растете В своей рабочей среде но вы понимаете, что, возможно, вы недостойны этой должности, либо вы недостойны вести за собой людей, влиять на людей. И вот, вот это вот на самом деле крупица, вот это вот сомнение заставляет отображать, выделять ту энергию, которая будет отталкивать людей. И многие люди на самом деле на ментальном, на подсознательном уровне чувствуют вот вашу энергетику. И если вы сами ментально на подсознательном уровне готов вести за собой людей, люди не будут приходить. Вам будут люди приходить слабые, да, которые тоже себя, далее, либо вообще будут от вас уходить, поэтому вот уровень вы должны проверить, почему у вас нету того-либо иного результата. И вот есть, например, аффирмации. Если вы понимаете, что вы как-то сомневаетесь в своих силах, либо вы понимаете, что вам чего-то не хватает, либо вы плохой, наверное. Если от вас люди уходят, либо люди к вам не присо... присоединяются, значит быстро и резко меняйте свою аффирмацию, то есть составляйте свою аффирмацию, и если возникают такие мысли, вы быстренько ее проговариваете. Я, например, сильный лидер, да, то есть я сильный лидер. Не важно, что случилось, сомнение пришло, вы так... я сильный лидер, не важно, что от меня люди уходят, я сильный лидер. Если они от меня уходят, значит, мы не подходим друг другу. Либо меня ждет какой-то более сильный человек. Если он ушел, значит, он слабый, он сдался. А я лидер, я двигаюсь дальше. Но есть и аформация, да, то есть, кроме аффирмации, например, я сильный лидер, есть аформация, которая может усилить вот это вот движение, вот это вот ментальное ваше происхождение, аформацию мысли. И аформация происходит, когда вы добавляете вкладку «Почему?». Да, то есть, вот вы создали аффирмацию «Я сильный лидер». И когда вы добавляете «Почему я сильный лидер?», вы начинаете уже размышлять, вы начинаете свой мозг, свое серое вещество, либо что-либо еще, начинаете заставлять а, находить свои сильные стороны. Находить свои сильные стороны для того, чтобы сформировать вот этот твердый костяк убеждений, что вы сильный лидер. И поэтому вы сразу же... Вот ради, ради интереса постоянно, если у вас, вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, на, на эту проблему создаете аффирмацию. Да? То есть, если у вас проблемы с людьми, вы думаете, что вы плохой лидер, вы создаете аффирмацию ⁇ Я сильный лидер ⁇ при которой постоянно ее проговариваете, часто проговариваете и это воображаете. Да? То есть, в том, как вы будете себя чувствовать, когда вы станете этим лидером. И потом вы просто берете ручку, бумагу, листок тетрадку, ручку, полкнот, неважно что. И задаете себе вопрос, создаете аформацию. Ага, почему я сильный лидер? И начинаете писать просто вопросы, находя в себе сильные стороны. Например, я даю важную ценность для других То есть, вы делитесь информацией, да, то есть, вы делитесь ценностью, ценным контентом, возможно, у себя в профиль, создаете какие-то продукты, создаете, двигаетесь в интернете, влияете как-то на людей. Да, то есть, потом... Я даю пример, то есть из вас берут пример Вы активная личность, вы в том возрасте, который многие, например, семечки клюют у подъезда Либо кто-то пиво пьет у телевизора А вы являетесь примером, той золотой молодежи Либо тем человеком, который вдохновляет, да, то, кто мотивирует Тем самым вписывайте Потом, я посвящаю свое время для помощи другим Да, то есть вы отдаете лучше, вместо того, чтобы пойти, например, побыть с родными близкими людьми там либо а, за своим хобби вы а, жертвуете своим временем да то есть для того чтобы дать обратную связь людям для того чтобы им протянуть руку помощи для того чтобы вы для того чтобы им помочь в конце концов а вообще бизнес бизнес заключен на обмене ценностями да то есть и, и вам нужно стать продавцом решения, когда вы начинаете решать проблемы своей аудитории да а, тем самым люди к вам тянутся не тем самым вы записываете вот эту свою сильную сторону. А, я способен поддержать других, да, то есть, нахуйте, вы, вы способны выслушать человека, или вы только болтаете, не зря же у нас даны два, два уха, например, два глаза, один рот, да, то есть, а, все потому, чтобы мы смотрели и а, слушали в два раза больше, чем говорили. Вот, способны слушать? Способны слушать, а на например, это очень важно. В словаре, в словарном запасе нет такого слова, как оправдание, да, то есть в нашей жизни, к сожалению, много встречается тех людей, которые обрабатываются на поварке, на... находят причину для того, что делать, но вы таким человеком не являетесь, тем самым вы это в себе замечаете, и это вас заряжает, это заряжает вас на успех, это заряжает вас на результат, в первую очередь, потому что вы прорабатываете, вы докапываетесь до того, чтобы... Вот таким вот просто мимолетным образом вы вот даже бы и не подумали об этом, но вы себе же доказываете, что вы являетесь сильным лидером. Если обычная аффирмация заставляет вам просто позитивно мыслить, то аффирмация заставляет заставить вас думать и заставить двигаться в правильном направлении. И это заключается в люб... для любой аффирмации. Составляете любую аффирмацию, например, ну вас сейчас нет... Например, достаточно денег таких, как у, каких вы бы хотели бы иметь, да, а, э, и вы пишете, у меня есть много денег, да, то есть, вот это ваша аффирмация, в настоящем время, у меня есть много денег, либо у меня денег достаточно, и тогда вы задаете, почему у меня денег достаточно, и тогда вы начинаете расписывать, какие вы действия делаете для того, чтобы эти деньги появились, и тогда это вас мотивирует не сдаваться делать те же действия, либо ваш мозг начинает генерировать идеи, а что же вы не делали, либо что нужно было бы делать для того, чтобы эти деньги появились, либо знаете, вот как мы многие откладываем на долгий ящик, и потом все-таки мы решаемся, нет, все-таки надо перешагнуть свой страх и начинать это делать, например, записывать видео, проводить какие-то трансляции и многое много другое, ребята, вам полезно то, о чем я говорю? Поставьте по 10-балльной системе, насколько вам полезно то, что я вам говорю. Поэтому, ребят, надолго я вас не хотел задержать, На самом деле, это короткое мое такое обращение к вам. Если вы начинаете какой-то стартап, либо вы уже развиваетесь в бизнесе, либо вы в сетевом бизнесе, в любой другой сфере деятельности, и просто, например, возьмите, найдите «Сент Джон Ной» Либо «Сент Джон Ноа» там как по-разному И найдите вот эту книгу Для меня это было действительно огромной находкой В том смысле, что уже 6 лет в предпринимательстве Я уже давно дощу до того, как, интересно, только ты не дал четких определенных терминов Каких терминов? Каких терминов я должен был, был дать? Математика 2 плюс 2 равно 5, либо 2 плюс 2 равно 4, да, то есть, я, какие термины я должен был дать? Вот, определений. А мы здесь не на уроке математики, либо не на уроках истории, где преподносятся цифры. Вот, поэтому... Я не знаю, что такое аформация. Я и сказал, что такое афформация. Аформация является усиление аффирмации, когда вы добавляете, например, местоимение ⁇ почему ⁇ вопрос ⁇ почему ⁇ Конечно, понадобится, Артем, вообще аффирмации, аформации и вообще саморазвитие, личностный рост тебе понадобится в дальнейшем жизни, если ты хочешь чего-то добиться большего в жизни. То есть, любой успешный человек а, мыслит а, успешными категориями. Есть две категории людей, бедные люди и богатые люди, да, то есть, среднего класса не существует как такового. Либо средний класс потом опускается до бедных, либо средний класс становится выше среднего. И а, никак иначе. И вообще смысл всей нашей жизни – рост, да, то есть постоянное развитие. Если мы не развиваемся, если мы не обучаемся, не вкладываем в свои мозги, не инвестируем в свое образование, мы деградируем. Начинаем пить пиво, начинаем тусоваться, ходить по дискотекам, убиваться, укалываться, укуриваться и считать, что мы пробуем от жизни все, мы берем от жизни все. Но лучше эти деньги бы пособирать и там, например… Поехать на Новый год в Стамбуле отпраздновать, как я собираюсь, например, мои цели на ближайшие несколько месяцев. Да, то есть поэтому у каждого выбор свой. Да, то есть у каждого задачи свои. Но посмотрите, трава растет вверх. То есть она не растает и вниз опускается. Деревья растут вверх. Все растет вверх. Это означает развитие, это рост. Вот. и... Когда вы начнете мыслить успешными категориями, это позитивное мышление и позитивное воображение того, к чему вы хотите прийти, то есть постоянное воображение своих целей. То есть вот вы садитесь, например, и представляете, как бы вы себя чувствовали, имея то либо иное, что вы хотите получить. Например, вы хотите крутой автомобиль, например, Audi, например, A7 какой-нибудь, либо... Ну, любую автомобиль, и просто представьте, как вы ее там идете, там покупаете, а представьте, что она у вас уже есть, как вы сидите в ней, как вы себя чувствуете, насколько у вас мурашки по коже пробегают. И на самом деле, вот, включаются такие паттерны нейронные, нейронная система пробуждается в организме, которая заставляет двигаться. И когда вы двигаетесь, когда ваша ментальность открыта, вы встречаете в своей жизни очень много возможностей, которые встречаются у вас каждым разом. У вас двери открываются то в одном направлении, во втором, в третьем. Остается только принять эти возможности, а не отвернуться от них. На самом деле в нашей жизни каждый день, абсолютно каждый день приходят какие-то новые возможности. Просто бери, делай и получай результат. Но многие люди со своих предубеждений, со своего окружения, который, крабовое окружение, которое вот так вот крабом боком и всю жизнь вот так проползать не имеет своего своего мнения только прислушиваться к болотному окружению который тянут их вниз да то есть и поэтому это артем стоп 101 процент что тебе в любом случае понадобится просто в Яндексе, в Google аффирмации и, и, либо аффирмации найди просто аффирмации либо введи а, в, в поисковик, либо в YouTube, введи документальный фильм «Секрет», либо просто «Секрет», и ты найдешь просто уникальный фильм, да, который для тебя откроет очень много... Ты просто... Твой мозг взорвется, когда просмотрит этот фильм, в особенности, если ты его ни разу не видел. Вот, поэтому это, это в любом случае нужно всем, если они хотят получить какой-то результат. А, вот, ребят, поэтому... А, с вами был Виктор Бандалет. Был рад для вас вещать, кстати, мои коллеги, мои клиенты, которые здесь сейчас находятся. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели получать ответы от меня, пожалуйста, пройдите мою группу «Блог Виктора Бангалета. Нетипичный маркетинг». Найдите рубрику «Вопросы и ответы» и задайте там свои вопросы, тем самым продлевая жизнь в рубрике «Вопросы и ответы», и тогда в следующий понедельник пройдет 11 выпуск Вопросов и ответов, где я разберу Следующих 5 ваших вопросов Которые, решив которые Вы бы поняли, что вы бы начали двигаться Более уверенно в своем бизнесе, либо в своем направлении Вот, поэтому Я с вами прощаюсь Это что у нас, секрет, либо это Спам, Николай Вообще ссылка ведет на Мой каталог, так А, да, все, спасибо. Вот, можете, э, Николай вам сделал услугу и скинул вам фильм-секрет для тех, кто не смотрел его. Поблагодарим все Николая, можете поставить все восклицательные знаки. И я с вами прощаюсь, с вами был Виктор Бондолет, пока-пока, до скорой встречи.